Привет, студент! С тобой УниверНьюз. Согласись, одной учебы сыт не будешь, поэтому команда УниверНьюз приготовила для тебя очередную порцию свежих новостей. Меня зовут Юлия Ананичева, и сегодня я вам расскажу. Профессор Стэнфордского университета видит в КФУ сильный потенциал. Лучшие студенты были удостоены стипендии от мэра Казани. Предновогодняя акция прошла в Казанском федеральном. Визит в Казанский федеральный всемирно известного эксперта в области финансов Ильи Стрибулаева продолжился. Изучив великую историю КФУ, профессор Стэнфордского университета увидел определенный потенциал нашего вуза. В развитии сразу трех направлений – образования, науки и производства. Чем еще запомнился КФУ известному эксперту, расскажем в нашем сюжете. Заслуженный профессор частных инвестиций имени Дэвида Собеля, профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета, посетил КФУ. Стоит отметить, что последний раз его визит в Казанский университет состоялся 30 лет назад. И сейчас, как отмечает Илья Стребулаев, старейший вуз России довольно сильно преобразился. И, конечно, этот факт не может не радовать. Я не часто приезжаю в Россию, и особенно я не часто, когда приезжаю в Россию, Еду, езжу по региону вне Москвы. И... Впечатления у меня очень положительные, очень положительные. Я вижу, как здесь бурлит жизнь, и впечатления от университета, особенно после разговора с вашим ректором, тоже очень хорошие. Профессор Стэнфордского университета видит в Казанском федеральном сильный потенциал. Более того, он приятно удивлен, что КФУ ни в чем не уступает известнейшим учебным заведениям со всего мира. Я вижу, как идут изменения. Мне очень понравилось обсуждение по поводу с ректором, по поводу нового Центр, который они создают на базе клиники, медицины, биологии, это очень интересно. И это также очень меня напоминает то, что происходит у нас в Калифорнии, в Стэнфордском университете. Адель Роман Самарин, Универньюз. Студент по своей природе – существо любопытное. Он всегда любит что-то делать, творить, создавать. Поэтому не зря в университете студентов привлекают к участию в конференциях и форумах, к научной деятельности. Их труды не остаются незамеченными. Особо отличившиеся студенты всегда удостаиваются и признания. И на этот раз учащиеся Казанского федерального были удостоены именной стипендии мэра города Казани. На награждение побывал наш корреспондент Анна Глазунова.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 Наша традиционная рубрика – веб-ньюс. Путин заморозил материнский капитал до 2020 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Сообщается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, согласно которому отменяется ежегодная индексация материнского капитала. В результате взрыва на пороховом заводе оказалось наполовину разрушенным здание цеха. Есть пострадавшие. Причины взрыва и пожара выясняются. По одной из версий, происшествие случилось из-за нарушения технологического процесса. Во Франции возросло число желающих изучить татарский язык. Об этом сообщил сегодня в Казани на заседании Координационного совета по делам соотечественников при президенте Республики Татарстан вице-премьер Республики Василь Шахрадиев. В Нижнекамске на 20-летнего студента завели уголовное дело. Из-за того, что он разместил на странице ВКонтакте аудиозаписи экстремистского содержания, молодой человек в течение месяца выкладывал на своей публичной странице материалы, направленные на возбуждение межнациональной вражды. Рождественский фестиваль в Большом концертном зале будет работать по принципу Бродвея. 25 декабря в государственном концертном зале имени Сайдашева состоится первый концерт из серии праздничных музыкальных представлений Рождественского фестиваля. Сказочный городок на Кремлевской набережной, Дед Мороз, ярмарка и настоящие северные олени. Основные изменения в обустройстве сказочного городка в этом году коснулись места. Он практически весь расположен на пирсе. Водили хороводы и проходили квест. В зданиях общежития Набережночелнинского Челнинского института КФУ состоялся традиционный ежегодный предновогодний конкурс «Лучшая новогодняя комната» и «Лучший новогодний блок». Президент Раул Людмила Вербицкая в торжественной обстановке вручила Ильшату Гафурову диплом о присвоении званий члена-корреспондента Российской академии образования. Эта награда ректора КФУ является признанием заслуг коллектива Казанского федерального университета и важным показателем доверия к ВУЗу и правильности выбранного в его стратегии направления. Правильно говорят, что лучший подарок – это книга. Учебники, романы, триллеры и не только ждали своих любопытных читателей новогодней елочки. Какую литературу предпочитают студенты и сотрудники Казанского федерального расскажет Адель Шмелова?